Когда человек живет, то очень часто появляется такой вопрос. Вы знаете, вот я смотрел недавно политика. и когда я вижу политиков, они очень часто задают такие вопросы, они говорят, эти виноваты, эти, это виноваты и так далее. Я хочу вам сказать, что когда вы занимаетесь бизнесом и вам необходимо принимать какие-то решения, то не ищите виновных, потому что это ни к чему не приведет. Старайтесь ориентироваться на то, как вы собираетесь это все изменять. То есть мне нравятся политики, которые говорят, те виноваты, эти виноваты, это виноваты. Один из президентов, недавно выступая он говорит, ну эти виноваты, эти, Советский Союз виноват, там соседние страны виноваты, еще кто-то виноват. Но он не сказал, как он собирается это все решать. А ведь все же ждали от него как бы взять и ответственности на себя, и решения, которые он должен был принимать, они должны были как бы указать на то… Там, он бы мог сказать, губернатор, ответственный за это должен это сделать в три дня. Губернатор, ответственный за это, должен сделать это за неделю. А там министру там, дорожного транспорта проверить там, создание дорог или там, вот эту дорогу и так далее. Он этого не сказал. Он сказал, в этом виноваты эти, в этом виноваты эти, но разве он там находится для того, чтобы искать виноватых? Все-таки пусть ищут виноватых прокуратуры и там и так далее а его задача создавать элементы решения то есть отвечать как это все сделать но ну, именно это я и требую обычно от людей которые занимаются бизнесом очень часто мы ищем идеи кто виноват в том что не получается не ищите кто виноват ищите отвечайте на вопрос как изменить как изменить как вот